Всем привет, вы на канале как заработать в интернете, если у вас не открываются какие-либо ссылки на мой сайт, это временные проблемы, день-два и все наладят, все будет работать. Сегодня у меня на обзоре новый фаст, мы уже проходили регистрацию и зарабатывали в таких фастах, он очень похожий на предыдущие два фаста, я сейчас веду статистику и предыдущие два фаста они дали нам заработать посмотрим как будет с этим фастом кто понимает что такое фасты кто осознает все риски тогда давайте приступим к регистрации в первом поле прописываем номер телефона телефон прописываем любой неважно какой второе поле прописываем пароль четвертое поле подтверждаем данный пароль и пятое поле прописываем пароль для вывода денег то есть 6 цифр придумали для вывода денег и нажали кнопочку регистрации. После регистрации нам здесь на баланс дают 10 долларов и чтобы нам начать здесь зарабатывать нам нужно пополниться здесь на 10 долларов. Минимальный вывод с данного фаста 2 доллара. Давайте посмотрим более подробно. Здесь вот есть официальная ссылка на телеграм-канал, там публикуются новости. Также есть официальная вот ссылка на группу. Я туда уже подписался, кто будет здесь зарабатывать. Также подпишитесь, следите за новостями. И есть вот служба поддержки. Также после регистрации свяжитесь со службой поддержки, войдите в... В группу Telegram чтобы отправить 1 USDT. Кстати, можно будет написать, я еще никогда не писал, но можно будет написать. Вот когда вы вступите в группу в Telegram, напишите в службу поддержки. Вот сюда и вам начислят 1 доллар на баланс. Вывод денег осуществляется 1-5 минут. Минимальный вывод 2 доллара. VIP нулевой мы будем зарабатывать 0,2 доллара в сутки VIP первый 2 доллара, VIP второй 10, VIP третий 36 долларов, VIP четвертый 105 ну и так далее. Так само вот VIP первый стоит получается 20 долларов, то есть нам нужно на 10 закинуть долларов сюда. VIP второй стоит 75 долларов нам нужно пополниться на 65 долларов. VIP-3 стоит 180 долларов. Нам нужно сделать депозит на 170. Ну и так далее. Окупаемость с данного фаста примерно 5 дней. Ну, если вы умеете приглашать, то окупаемость ваша наступит гораздо быстрее. Также партнерская программа здесь на 3 уровня. Первый уровень 10%, второй уровень 3% и третий уровень 2% вы будете зарабатывать от пополнения ваших рефералов партнеров. Также здесь есть ежедневный бонус, нажимаем вот получить награду. Я уже вчера вот опубликовал пост в своем телеграм-канале. Такие фасты, кто хочет в таких фастах зарабатывать, подпишитесь на телеграм-канал. Я публикую сразу, когда вижу такие фасты, в которых можно заработать. Нажимаем вот на вот эту кнопочку, каждый день заходим, мы нажимаем и получаем здесь ежедневно по 0,10 центов USDT. Так сказать, вот такой вот здесь бонус. Далее, чтобы нам начать здесь зарабатывать, после пополнения счета, чтобы пополнить счет, нажимаем вот здесь «Перезарядка». Нажимаем «Еще». Указываем сюда сумму, например, 10, там, либо же 100 долларов. Нажимаем «Пополнить сейчас». И на этот адрес кошелька нам нужно перевести деньги. Когда мы все это сделали, нажимаем вот «Payment completed», возвращаемся назад. И в течение там, некоторого времени, когда транзакция подтвердится сетью, сеть, вам закинут сюда. У вас здесь появится на балансе деньги. Чтобы оттуда деньги выводить, нам нужно вот добавить способ вывода. Нажимаем способ вывода. Здесь прописываем сеть. А здесь прописываем свой адрес кошелька, куда вы будете выводить деньги. Чтобы здесь начать зарабатывать, после того, как вы пополнили, переходим вип и выбираем вип на который мы пополнили допустим мы пополнили вот вип 2 нажимаем присоединиться сейчас и нажимаем кнопочку подтвердить Все. у вас теперь есть вип 2 и вы можете сразу же вывести оттуда деньги заходим вот на домашнюю страницу нажимаем вип 1 и открываем вот ссылку но это в моем случае вип 1 если вы пополните на вип 2 нажимаете вип 2 Нажимаем вот представить на рассмотрение, мы выполнили задачу. Нажимаем опять на ссылку и опять представить на рассмотрение. И так вот здесь вот пишет время. После истечения от 23 часов я, я смогу сюда опять зайти и так само выполнить задание и вывести с свипом 1-2 доллара. Итак, так возвращаюсь назад, нажимаю здесь вот снятие. На балансе вот видим 3,6 доллара. Выбираем способ вывода, подтвердить и пароль для вывода денег. Так, сейчас я подожду пару минуток и покажу вам выплату с данного фаста. Вот все транзакции, вот он на транзакциях в процессе. Сейчас я перейду на биржу Binance и покажу вам выплату. Итак, вот она выплата. 3,6 долларов у меня уже на балансе. И все платит, все классно. Выплата пришла очень-очень быстро. Данный фаст он платит. Я все показал. Кому данный фаст интересен, кому интересен такой способ заработка. Это считается быстрый способ заработка. Все полезные ссылки будут в описании. На этом обзор подошел к концу. Пишите свои комментарии. Всем желаю хорошего дня и всем пока.